Когда встает вопрос, где купить головной убор или аксессуар к верхней одежде, мы начинаем бороздить просторы интернета, ходить по всяческим магазинам в поисках заветной вещицы, но зачастую так и не находим того, чего искали. А на самом деле ответ на этот вопрос всегда лежал на поверхности Здесь, в Санкт-Петербурге, на проспекте сизо 25 находится центр нужной нам сферы, магазин Миршапок Самое главное, что он располагается между удобными станциями метро Комендантский проспект, Удельная и Пионерская Работает без выходных и имеет очень широкий ассортимент Магазин специализируется на продаже головных уборов для женщин, мужчин и детей. Тут же вы можете купить шапку, шляпу, кепку. Есть огромный выбор беретов, бейсболок, комплектов и меховых шапок. А к головным убором вы можете купить шарфы, платки, палантины, перчатки, рукавицы, варежки, сумки. Здесь же можно найти кошельки, барсетки, домашний и верхний трикотаж. Для вашего удобства есть сайт, налажена удобная почтовая доставка по всей России. Магазин часто проводит акции, действуют скидки для постоянных покупателей. А также, что немало важно, существует ряд привилегий с заказом через интернет-магазин. Вам всегда помогут с выбором опытные продавцы, так что не откладывайте. Приходите за модными покупками уже сейчас.